всем привет предлагаю активировать венера и марса энергии вспомнить первые дни знакомства первые месяцы знакомства с вашим партнером что вызвало влюбленность какие именно качества что это было что вызвало восхищение что именно потребовало быть рядом с ним выпишите пожалуйста на листочек если в данный момент нету такого партнера, но вы о чем-то мечтаете, о встрече с кем-то, то напишите предполагаемые качества своего партнера и каким бы вы его хотели идеально видеть. После чего в первом случае листочек сравните с сегодняшним днем и подумайте, почему он потерял эти качества или вы их уже не видите и что можно исправить. Во втором случае. Сравните с эссе «Какой я дом?». Этот мужчина с такими качествами, которые вы выписали, подойдет ли в этот дом? Ему будет ли там комфортно? Кстати, для первого случая тоже можно использовать. И второй, вторую опцию. Подходит ли этому мужчине этот дом? И что можно исправить? Поделитесь потом в чате.